Всем привет, сегодня фраза с Вами Юлия и мой факультет рукоделия прозвучит особенно гордо, ведь мы с Вами вместе почти 3 года. За это время я старалась сделать полезный и качественный контент и мне было приятно получать Ваши отклики на него. Но по настоящему я ощутила силу Вашей поддержки, когда мой канал потерял свое имя. Тогда именно Вы помогли мне придумать новое название и не опустить руки в трудный момент. В феврале количество подписчиков на канале Факультет рукоделия превысило 100 тысяч человек. И после долгих проверок, YouTube прислал мне нашу заслуженную награду. Давайте вместе откроем ее. Вы не представляете, как у меня трясутся руки. Эмоции переполняют, просто слов нет. За этой наградой стоит колоссальная работа. Но Вы видите только конечный результат, а на самом деле все происходит не так просто, как кажется. Для того, чтобы вышел очередной мастер класс, нужно найти идею, купить материалы, разработать концепцию будущего мастер класса, снять для Вас процесс создания и сфотографировать готовые изделия. Дальше по плану идет написание грамотного текста и запись звука. Затем весь материал загружается в программу, обрабатывается звук и монтируется само видео. И только потом готовый ролик попадает на YouTube. В итоге на создание одного мастер-класса уходит больше недели. И когда я вижу ваши лайки, комментарии и количество просмотров, я понимаю, что все это не напрасно. Ну я так еще больше будет Ну блин, надо фотографироваться, ты меня доводишь. Я эмоции отправляю. Покажи, что там написано. Оставайтесь со мной. А я буду и дальше стараться для Вас. Не забывайте поддерживать мои видео. С уважением Юлия и мой факультет рукоделия. Пока, пока.